день. Меня зовут Наталья Ищук. Продолжаем знакомство с продукцией ДелиАрт. Сегодня в нашей мастерской будем пробовать декорировать салфетку при помощи трафарета. Серия микс-медийных спреев. Их есть три вида. В состав микс-медийных спреев входит жидкая акриловая краска которая легко наносится при помощи распылителя в нашем магазине доступны три вида этого продукта Это серия винтаж серия мерцание и серия хамелеон сегодня я покажу как декорировать при помощи Спрея из серии Винтаж будем украшать нашу салфетку. Итак, что для этого нужно? Наш спрей цвет Фукси нужно хорошо перемешать. У спрея достаточно удобный носик. Распыляется, создавая такую некую дымку. Хорошо перемешав, будем наносить через трафарет. Желательно хорошо закрыть все, чтобы не забрызгаться. И закрыть те участки, которые нам не нужно, чтобы прокрасились. Все, начинаем работать. чуть-чуть пометель -чуть, съехала ну, теперь мы хорошо нанесли через трафарет на достаточно яркий рисунок получилось быстро достаточно ярко теперь начинаем снимать освобождать от бумаги аккуратненько снимаем чтобы ткань не запачкалась Осталось только аккуратно снять трафарет. Вот что у нас получилось. Достаточно быстро и легко мы имеем такую яркую салфетку. Нужно теперь только просушить изделие и с обратной стороны прогладить утюгом. Пользоваться, как обычными салфетками. Стирать при температуре 30 градусов. Ну вот, собственно, и все. При помощи этих спреев можно декорировать текстиль, кожу, бумагу, любые в принципе поверхности. Очень легкие в пользовании. На этом наше знакомство с микс-медийными спреями подошло к концу. С вами была я, Наталья Ищук. До новых встреч!